За время бума в потребительском кредитовании многие успели столкнуться с проблемой скрытых платежей, когда в рекламе или на словах озвучивается одна стоимость кредита, а на деле выясняется, что расходы заемщика могут существенно возрасти. Мы спросили у эксперта, почему кредиты оказываются дороже, чем обещают в рекламе. Разница между номинальной и реальной стоимостью кредита может отличаться несколько раз. Номинальная ставка оглашает только годовой процент, и уже на этапе подписания кредита заемщик узнает, что к ней может добавиться ежемесячная комиссия, оплата услуг нотариуса, страховые платежи, комиссия за снятие наличных в банкомате и так далее. И вот это уже реальная стоимость кредита. Нельзя сказать, что от клиентов скрывают реальную стоимость кредита. Все платежи, комиссии, проценты четко указываются в договорах, и это требование закона. Однако они разрознены и нет единой цифры. Человеку без математического или экономического образования трудно вывести общее число. В итоге люди, не разобравшись в цифрах, берут кредиты и, не рассчитав свои силы, потом не справляются с долговыми обязательствами. А бывают ли скрытые комиссии и дополнительные платежи по кредитам в микрофинансовых онлайн-компаниях? Процентная ставка в нашей отрасли выше, чем в банках, но обычно нет никаких скрытых комиссий и платежей. Заемщик сразу видит, сколько он заплатит за пользование деньгами. Узнать предстоящие расходы можно еще до отправки заявки на кредит, воспользовавшись формой выбора суммы и срока кредитования. Такая форма зачастую расположена на главной странице сайта компании. Но стоит учитывать, если изначально, согласно тарифам по вашей пластиковой карте, были установлены комиссии за снятие наличных, вам придется их оплатить независимо от происхождения средств. Вы будете снимать полученные от нас деньги так же, как и любые другие. Также, если вы оформляете кредит онлайн, уточняйте вашей компании, не будет ли взиматься комиссия за погашение займа. Например, наша компания взяла эти расходы на себя и наши клиенты погашают кредиты онлайн через терминалы самообслуживания и отделения банков бесплатно. На что следует обратить внимание заемщику, чтобы четко понимать, во сколько ему обойдется онлайн-кредит? Здесь все довольно просто. Для начала внимательно читайте кредитный договор. В нем четко оговорены все условия получения и погашения займа. Стоимость пользования кредитными деньгами вы узнаете еще до отправления заявки на заем. Для этого нужно воспользоваться калькулятором на сайте. Выберите сумму и срок кредитования. И итоговая цифра появится автоматически. Также всегда обращайте внимание на звездочки и сноски в условиях акций. Как раз здесь находится информация о настоящей стоимости кредита из рекламы. Любые финансовые вопросы требуют от вас внимательности. Но вступать в кредитные отношения следует только с теми компаниями, которые заинтересованы в прозрачности условий сделки и не скрывают реальную стоимость кредита.